Синий вечер душу беридев по мелким лужам. Часто меня я помню день, когда я уходил, И как тогда колбасил меня, И ворох мыслей не ровно тебя, чтобы обмануть тоску свою, и грусть я обманул. Вначале сам себя Поверил в то, что, может быть, вернуться. Давайте так, я все как на духу Конечно, вам не стану открывать И даже тот, который наверху Позволит мне о чем-то промолчать А синее небо синим И наша профессия Самой красивой Пусть всем нам Однажды судьба Приземлится Но небо вернется Но небо приснится Давайте так Я стану утверждать И вряд ли вы Поспорите со мной Нам в этой жизни Повезло летать И провести Пол жизни над землей Нам повезло немало повидать, Небесной заморской красоты, темгновения, счастья испытать не раз, когда сбываются мечты, а то, что все когда-нибудь пройдет, Я, как и все, Конечно, понимал, но что внезапно так произойдет, Все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, И наша профессия самой красивой. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, Но небо вернется. Но небо приснится, и буду летать я И слева, и справа, с учетом ошибок И взятых по праву, и с темой небесной Вовек не расстанусь, и бывшим пилотом Конечно, не стану. Давайте так... Добрый вечер, я очень рад вас всех здесь видеть. Вот. Начал с этой песни, потому что 14 ноября, вот, через 5 дней, да, будет 6 лет, как я прекратил работу в авиакомпании. Ну, <coughs> Благодаря <coughs> моим друзьям я все-таки не стал бывшим пилотом. Вот буквально вчера меня угощали тренажером, я покрутил визуалочки, заходики поделал. То есть я в теме, хоть и не выполняю производственные полеты, но, но я не ушел.